Приветствую на моем канале, меня зовут Елена Туманова и сегодня я хочу пригласить вас на бесплатные тесты. На нашей платформе запускается новый проект, называется «Жилищно-распределительная программа Кейхом», где каждый желающий, активный партнер, кто хочет приобрести свое жилье, может пройти сейчас бесплатные тесты. Минимальная сумма входа при официальном запуске у нас будет 100 долларов и по результату работы, по результату маркетинга, по результату проделанной работы. На выходе мы получаем 88 тысяч долларов, и этих денег будет достаточно приобрести жилье в любой точке мира либо погасить ипотеку, если у вас таковая имеется. Итак, что нужно сделать, чтобы зайти на бесплатные тесты? Вам необходимо пройти по моей реферальной ссылочке, она находится внизу под видео, либо напишите мне в личные контакты, Telegram, Вайбер, WhatsApp, я отправлю вам персональное приглашение. Итак, переходите по ссылочке, делайте регистрацию и переходите в вот такой кабинет далее у вас уже открывается реферальная ссылка вы можете ее копировать и приглашать своих друзей знакомых партнеров также проходить бесплатные тесты. Эта регистрация и прохождение бесплатных тестов вас ни к чему не обязывает. Это совершенно бесплатно, у вас не будут списываться деньги. Это нужно для того, чтобы в режиме реального времени каждый человек понял, примерил на себя эту ситуацию и в режиме реального времени увидел, как работает наш маркетинг. Маркетинг – это действительно единственный эксклюзивный вариант, в интернете такого нет процентов денег, поступающих в систему, выплачиваются в сеть. Это действительно жилищная распределительная программа. Это работа всей команды. В полном пассивном режиме зарабатывать здесь не получится. У нас для этого есть другой инструмент. Но для полноценной командной работы этот инструмент подходит всем желающий. Итак, посылочки перешли, зарегистрировались, пригласили ваших партнеров, и далее в левом меню находите Кей-Home, либо в середине поля черный баннер. Нажимаете K-Home. И переходите здесь что вы можете посмотреть о самом проекте презентации рекламные материалы новости вы можете посмотреть потом ваши транзакции к вашу команду у меня здесь вчера я зашла на бесплатные тесты и вот у меня уже 200 кмр заработано 1 км у нас равен одному доллару то есть соответственно 200 долларов я заработала для того чтобы участвовать в бесплатных тестах нажимаете этажи и переходите я здесь уже закупила то количество мест, которыми я буду и заходить в сам проект, когда будет официальный старт. И вам я рекомендую также не скупать все подряд места, то есть моделировать реальную ситуацию, которая могла бы у вас случиться, если бы вы приняли решение. Минимальная сумма входа у нас будет 100 долларов, поэтому это слишком небольшая сумма для того, чтобы взять этот проект за свой бизнес, поработать несколько месяцев и уже максимум в течение года заработать ту сумму денег которых вам хватит на покупку своего собственного жилья давайте я зайду вот на четвертый этаж покажу что у вас будет у вас будет вот такое меню когда вы же нажмете на первый этаж здесь будет написано первый этаж купить на первом этаже 100 км Первый этаж стоит 100 км. Четвертый этаж я покупать не буду, потому что я изначально не буду сюда заходить. Я зайду туда и пройду через все этажи уже из заработанных денег. Первое место я купила на первом этаже. Оно стоит 100 км. Сюда я зашла по стратегии. То есть я сейчас моделирую ситуацию, какая может случиться, когда я буду заходить вот по такой стратегии. Обучение, стратегия, как правильно заходить, как делать максимально выгодный ход у нас это все на обучение в моей группе я буду обучать моих партнеров потому что стратегия для нашей всей команды уже разработана и это даст нам максимальные результаты при минимальных вложений вот в таком варианте у меня здесь куплено три места и каждое место стоит 100 долларов то есть и того у меня здесь 300 долларов но ну, а на самом деле я Купила эти три места за 200 долларов, то есть 100 долларов я уже заработала. И это можно делать только при правильной расстановке мест. Вот эти стратегии мы обучаем в моей группе, среди наших партнеров и все желающие могут заходить по этой стратегии. Таким образом мы будем двигаться очень быстро. Если же вы покупаете одно место, это тоже работающая стратегия, вы заходите на ту сумму денег, которая вам комфортна я же зашла на первый этаж тремя местами дальше на втором этаже я купила за 300 км или за 300 долларов одно место но видите у меня уже сработала команда вот это место у меня уже открылось закрытие первых площадок то есть маркетинг устроен по кругу делаются технические аккаунты или клоны делаются и все это вызывает вот такую движуху деньги не берутся из воздуха это все идет из системы из тех денег которые мы зарабатываем а зарабатываем мы здесь очень и очень неплохо давайте перейдем на третьей площадке на третьей площадке я тоже купила одно место Оно стоит 800 к и здесь уже тоже вот этот партнер у меня прилетел сверху этот партнер у меня, у меня э, это мой партнер, мой лично приглашенный. Вот так работает система, все очень просто, ничего сложного в этом нет. Самая главная задача здесь проявлять активность, еще раз повторяю, в полном пассивном режиме, заработать здесь не получится, либо будет идти очень и очень медленно, потому что главный приоритет здесь заработать много денег. Долго сидеть на одном месте, никому не интересно, поэтому если вы никого не хотите приглашать, то скорее Скорее всего, этот инструмент будет не для вас, но если вы активный человек и если вам очень надо, то вы примите этот проект за свой бизнес, поработаете несколько месяцев и ваши старания будут вознаграждены. Итак, регистрация здесь совершенно бесплатна, тесты мы проходим бесплатно, тесты будут проходить одну неделю, после завершения теста все обнулится. И мы начнем уже заходить реальными деньгами и зарабатывать реальные деньги, которые сразу же можем выводить. На этом все. Я думаю, что смысл понятен, что нужно сделать. Заходите, пробуйте, тестируйте, примеряйте на себя в режиме реального времени этот маркетинг и начинайте зарабатывать вместе с нами. Ну а я с вами прощаюсь и до следующих встреч. Пока!